привет мои дорогие друзья и зрители сегодня прекрасный солнечный день и мы отправляемся на праздник сегодня в болгарии большой праздник день святого георгия день мужества славы и храбрости кто у нас самый храбрый всегда но ну, естественно наши войницы добрестные воины поэтому мы сейчас поедем в Портуарна смотреть представление морского десанта но ну, если успеем и все нам удастся Покаталась найти парковочное место, и все нормально. Так, мы в порту. Когда будет высадка десанта, мы пока не знаем. О, тут можно ходить туда. Ну, пойдем еще пройдемся туда, я хочу посмотреть. почему то не так красиво одет как этот мальчик Я не на работу. да ну сегодня здесь были высадка десанта демонстрировалась было очень интересно но мы проспали да но мы конечно опоздали И сейчас вам просто покажем кораблики опять это кораблики болгарские детей пускают даже на кораблике не знаю нас наверное не пустят я вообще обожаю ходить по кораблям, но с детства, да. Но думаю, что здесь нас не пустят. Но зато здесь есть вот моряки. Вот такой у нас тут есть кораблик. И такие красивые моряки. Да. Очень красиво. О, как я люблю кораблики моряков. Сразу повеяла детство морем, Владивостоком, папой. И нахлынули самые приятные воспоминания детства. Вот ну это не наши моряцы. Красота. И красиво. Так все, кораблик называется смелый. А сейчас с моряком? Давай. Давай будет контент теперь. Конечно, а где моряк? Давай, ну вот так стоял, с ним все фотографировали. А, -а, -а. ну теперь он уже ушел. Ну да. Давай, другого. Ну давай найдем другого, сейчас найдем. Это моряки, моречки есть. Струма. Ой, смотри, тут даже есть вот такие табло. А это как ты думаешь, это главный? Главный, который на корабле командир. Командир. Да? Так, отойди-ка, командир снимем. А вот это выделять? кто? Это приучили военные корабли. А зачем? Кого они? Защищать Я страну, врагу. А кто у враги? Секрет большой. Кто да? у них враги? Это <с000> да. секретная информация. Ну, вот что ты ответишь, ребн? <смех> Да-да. Море сегодня прям волнуется раз. волнуется два. Видишь, вот, вот так вот. А, далеко-далеко? Да. Ну этот корабль, видишь? Угу. Так, ну что, прекрасно прогулялись. Сколько рыбаков. Вот Лев хороший, видать. О, Кильки, видишь, на а -а -а, Да. Вот эти кораблики сдали. Вот это самое богатое. А вон, те самые бедные. Супер. Десант пошел пугать рыбу. Вот это он решил там покатать детей, наверное. И такие лодочки катать детей и взрослых, а можно всем. Ой, поехали тоже покатаемся на лодочке. Супер катание на рыда Георгия. Да, поздравляем нашего любимого Георгия с семенинами. Сегодня большой праздник в Болгарии. Напряманатная. Мы все еще гуляем в порту. Нашли такое дерево на стоянке. Наша прогулочка на в день в парке Приморском Варне. Такая красота в этом парке, у них всегда, вот это вот, очень красиво, эти клубы, прекрасно. Все цветет, пальмочки, пальмочки. Дерев... пальмочки. деревья, вот каштан прямо у нас перед нами. Красота! Вот это почему-то все эти деревья называют сакура. Сакура это разве? Да не знаю. Я думаю, что. Я тоже думаю. Сакура уже намного ответвлений, сортов имеет. Ну, может быть, раз. Это же... болгарская. Будем считать. Да, вот это каштанчик. Это а, знаю. вот это вот типа фонтан должен быть как пахнет жареной рыбой правда рыбой вкусно пахнет да вообще будем гуляя общем, да? да вообще это дерево просто волшебное. а вот это вот сделан был такой типа фонтан еще не да подожди не подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди подожди просто это такая достопримечательность и так дальше, дальше, дальше и все теды глазки и вот эти розовые крупные тюльпаны да. смотри, он желтый, махровый ага. красота ну ладно, пойдем дальше пойдем к морю Этот парк ну, расположен на берегу моря, поэтому он такой красивый. Ну, он сам по себе красивый, деревья красивые, но море добавляет красоты любому парку. А это аквариум. Там написано. А, ага, точно, это аквариум. А что в этом в аквариуме с рыбки? Наверное, что. Да, вот это аквариум который мы конечно же не пойдем но вам покажем в следующий раз посетим ну? и расскажем какой аквариум важен. ой красота О, черепа раскрасили да сейчас будет ветер Нет, О, -о, -о холодно. У аквариума есть платный бассейн в каком-то ресторане. Люди отдыхают. все таки у нас праздник. Собачки гуляют. Дерево вот это вот, смотри, Значит, такой с завито плечом. А, вот точно, Муннайт, и вот здесь пу бар ресторан. Да, вот. Здесь есть бассейн с минеральной водой. У кого-то даже видно. Пошли... Ну, Посмотрим. А, точно. Опять лево. Да, вот он бассейн, его прямо здесь видно. А, точно. Да, вот он бассейн с минералкой. По крайней мере здесь приличнее, чем там на улице. По крайней мере отзывы такие. О, здесь чистенькая водичка. Пойдем, не будем мешать людям. Супер. Солнце мури вода, наши верные друзья. Да, мы в нашем любимом месте. Сюда можно подъехать с той стороны. И дойти до сюда. Мы даже доходили один раз. Вот такая обстановка, Классно. Войницы <с> <с> Воины просто Солдаты <с> Сегодня день мужества Напоминаю, поэтому все мальчики С пистолетами, с ружьями Это, видимо, символ Мужества у нас Ну, оружие Более того, с оружием Мне кажется, все смелые Попробуйте быть смелыми без оружия. Как мудрая, ну Буду ее думать. Какие телесные здесь. О, -о, -о как то... Слушай, ну здесь постоянно купание. Вода еще холодная, тем более здесь так нет. Да, вон ребята купаются. Так, ну что, мы поднимаемся в парк. Я буду нюхать сегодня георгиев день и мы такой нашли прекрасный фон для нашего прекрасного видео Вот это центр. Давай, давай, давай. Вот это планетарий. Вот пришли, и это звездец. Звездец, да. Там написано, что он на звездец? Думаю, что нет. Как нет? А, написано. А, там есть... Написано звездец. А, нет, это Галилео Галилейное. Внимание". Внимание. Объекты под наблюдение. Это... А, это был Николай Коперник, потому что это, видишь, планетарий Николая Коперника. Ну, что? Пошла снимать телефоны? А, <звы> красота. Можно сюда? Кто-то потерял сердце Сердце на газоне Мы ровно на том месте, где мы заходили Да? Да Там переход Так, мы у Примурского парка И уже нужно переход делать Да Мы идем на паркинг Надеюсь, вам понравилась наша прогулка Дорогие друзья, мы находимся в центре Варны, мы гуляли сейчас по парку, и прогулка наша завершилась. Вот это самый центр Варны, здесь вот вход в центральный парк, и мы на этом прекрасном месте отправляемся на паркинг. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка, приглашаем вас гулять с нами почаще. Всем пока, всем добра и мира, всем привет!